Народ, всем привет! Это канал ВДВ Стрим и ведущий Аннигилятор. Я посидел, подумал и понял, что многим не хватает информации по оперативникам. Как они себя ведут во время боя, соответственно, как они стреляют автоматом, пистолетом, спецсредством, какой у них урон, какая у них точность и тому подобное. И для этого я сделал специальную серию видео. В данный момент вы будете смотреть фрагмент видео про штурмовиков и только про штурмовиков. Ну, пройдя по ссылочке под данным видео, вы можете посмотреть либо полную версию видео, где собраны все оперативники, которые доступны на данный момент в игре, либо же можете пройти по ссылочкам и посмотреть отдельно поддержек, снайперов, а также медиков. Также не стоит забывать про спонсоров данного видео, это сайт всемайки.ру, где можно заказать классные принты. Ссылочка также под видео, зайдите, чекните, по-любому понравится. Тем более мы даем скидку в 15% по нашему промокоду. Поехали! Далее мы протестируем наш автомат на точность на ближней дальней мишени с обилкой, без обилки, с прицелом и без прицелом, а также от бедра. Следующим на очереди у нас будет, естественно же, Ворон, оперативник, который скоро у нас появится, неизвестно как но появится, поэтому советую ознакомиться с его стрельбой, стоит брать или не стоит. Наше спецсредство это мины, соответственно проводим тест мин на разную дальность, проверяем урон. Это конечно же не гайд, вообще точнее не гайд, просто показываю стрельбу всех оперативников. Далее тест на точность, в принципе тест на точность ворона не надо проходить, потому что это один из самых точных оперативников в игре. Следующий оперативник для наших тестов будет «Корсар». Ну конечно, после пистолета мы будем проверять наше спецсредство. Напоминаю, кстати, оно может цепляться не только к стенам, к полу и так далее, но также может цепляться к союзнику. Как вы заметили, в конце каждого теста оперативника мы делаем стрельбу без контроля отдачи. За контрольную точку мы всегда берем низ мишени. Дамы и господа, любимец нынешнего рандома. наше спецсредство газ, которое недавно апнули. Тест пройден великолепно, чего в принципе и стоило ожидать Следующим оперативником, который пройдет наше тестирование Будет перун И напоследок, соответственно, я оставил рейна Обратите внимание, когда будем стрелять перуном Мы будем стрелять без обилки и с обилкой Соответственно на дальность тоже стреляем с обилкой без обилки. Так, ну и в давайте протестируем оперативника Стерлинга, который, кстати, очень похож на Ворона. Подствольник у нас, конечно, не очень мощный, но зато, напоминаю, вешает неплохой дебаф. Если быть точнее, даже два дебафа. Обратите внимание на стрельбу стерлинга. Если он идет на дальнюю дистанцию, то разница с... По урону с вороном его в одну единицу тож он по дальности чуть-чуть лучше ворона буквально метр два И последний штурмков это у нас рейн. Кстати, напоминаю, по ссылочкам под видео можно пройти посмотреть полную версию данного видео, ну или также посмотреть вырезки по каждому классу оперативников. Надеюсь данное видео вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, что хотели бы видеть в следующий раз.